Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. С вами как обычно, Димон Егор. Ура! У нас обзор на Beatrix Always 293 markup. Но это не точно. В общем, давай, Димон, ты показывай. Я показываю. <кх> ты показывай, потому что так. ты не занял первое место. Да, ну так бывает. Значит у нас старт не выделен. Ну мы должны догадываться, что он где-то здесь. У нас вначале две ракеты. Я тебя перебью, так. сразу скажу, что... Почему, блядь, старт не выделен? Ну типа... Ну то есть... Я понимаю, возможно здесь на пушках это не так критично. И на Стрейф версии он выделил, потому что mm -hmm. я на него напиздел на сервере, <связать> когда мы играли, что слышишь, нахуй, <связать> выдели старт, потому что, ну, не, ну, это неприятно играть, когда ты не знаешь, где старт. Вот, все, продолжайте, Дмитрий Олегович, извините. <связать> Агрессивно меня перебили, значит. У ну, нас, значит, две ракеты, тоннель, ну, два пуска, как бы, понятно. Видим, сразу два сразу. пуска? Дают нам пуска, да, пуста. Бу Видим классные эффекты лампочек. Они да. блюрятся. Нам тут 50. плазмы. Видим стену. Ракет уже нет. Все. Надо плазмы. На скорости, говоря. Скилловые техники. Видим mm -hmm. курвы. Курвы у нас. Курвы, кривые. Иногда в них можно застрять. Вот как сейчас было, например. Ну и тут нам ну, еще две ракеты. Тут у нас рампает. А мы идем тут. Ничего сверхъестественного нет. Все это проходится на большущей скорости. На огромнейшей скорости. Надо еще 50-й. Тут у нас слик. Внимание. Слик. Спина, которая видно, что перелетает. Я mm -hmm. даже я наверное, смогу отсюда перелететь. Ну-ка. Mm -hmm. Перелетел у просто. Странное место. Я так полагаю, он какой-то 2x тут задумывал, но потом решил, а похуй, поставлю. И прилетаться-то будет И так сойдет Ну, отдают еще две ракеты Какие-то Смены этажей Многоуровневая карта 200 потом Бесконечное количество патронов, можно сказать, уже Неограниченное И если вы так уж получилось Что такие Зафейлили Роккиджан Тут вас не убивает. Тут вас отталкивают Тут это Говеная вода, короче. Зеленая. Говеная, говеная. Ага. Зеленая. Ну и, в общем-то, вот финиш. четыре включены. Нет. Потому, что... Или да. Да? да? да. Опа! Опа! Это Внезапно. Прыжок, да, такой на 310 юнитов? В общем-то, вот. Минута 40. Нормально. Че, лидрейс? Посмотрим, сможешь ли ты перебить Даже не знаю, где он. Чемпион мира сейчас нагнулся. Давай, покажи. Ну, короче, да, старта нет. Старта нет. Старта нет, старт где-то вот. Ну, кстати, вот по этой полосочке как будто бы видно. Ну, ты же не будешь вглядываться в Какой полоски, блядь? Где ты здесь видишь полоску? Ну, такая текстурная полоска. Как, в, как вот с... здесь, и вот здесь надо среднюю, а, короче. Я, я, я вижу. Но, скорее всего, чуваки на ютубе ничего не видят. Ну да. Поэтому, если что, я сошел с ума просто. Угу. Видим полоски. Ну, CPM, блядь. Да. Короче, CPM от руку 3 особо не отличается все равно, потому что нужно следовать так сказать, курвом, кроме первой. Потому что, пер... ну, в eq 3 наверное, первую можно заюзать, в ЦПМ можно не юзать. Во-первых, нам на старте надо найти правильный спейсинг. И вот такой вот спейсинг нам не очень подходит, потому что мы далеко от стены очень приземляемся. Если мы делаем, опять же, здесь ГБ, то в этом случае мы слишком далеко... К, точнее слишком близко К следующей платформе И тогда есть вероятность Не набрать Не успеть набрать высоту А плазмить надо Набирая скорость а не, не просто набирать высоту А набирать еще и скорость эффективно Но я для себя выбрал В общем-то способ самый быстрый Да и ГБ так получается лучше Это просто от стены На 1200 отталкиваемся И вторую ракету без ГБ Просто отстреливаем, и, при... и сразу вот где-то мы достаточно далеко, и можем высоту спеть набрать, и скорость и побольше набрать, и плазмить начинаем раньше. К тому же прям на тригере позже. Красиво, короче. Да. Далее на, на курвах, в общем-то, ну, еще, естественно, рекомендую для тех, кто хочет потом, если вдруг вернуться на эту карту, и... Поставить какой-то рекорд, улучшить. Автосвич нужно отключать на этой карте, потому что он немного мешается. И по курвам нужно плазмить, я даже не знаю как объяснить. В общем-то нужно поворачиваться, наверное, чуть-чуть заранее, чуть-чуть более заблаговременно, чем идет поворот. В общем-то немного опережая. Типа не прямо на поворот, грубо говоря, а стрелять как будто бы в себя, вот так вот. И плавненько поворачивать. А потом обратно выравнивать угол на прямую стену. Но это немного затрочено. С курвами это вообще ужас. Ну по роутам я не знаю. Здесь роутов то особо... А роутов особо как таковых нету. Примерно это вот так выглядит. Отстреливаем ракету там. Потом здесь желательно нам быть в воздухе, потому что если мы приземляемся перед курвой где-то, то у нас очень большая вероятность точнее стопроцентная вот там солнце, Димон ну, довольно большое оно моргает, солнце? Димон подожди-ка, как там? с дроса? подожди щас, щас все будет, подожди, смотри блядь, не то все так а как, не ЦГ, в смысле, а как? Да, похуй, короче. Да, ну, солнце, кор солнце, да? Я короче, вижу, солнце, да. да. В общем-то, мы здесь теряем скорость, если приземляемся непосредственно где-то в области курвы. То есть нужно еще так свой спейсинг рассчитывать, чтобы находиться в момент прыжка, в воздухе находиться в момент курвы. Это касается, собственно, всех курв на этой карте. Ну и здесь... Тоже, чтобы не набирать постоянно высоту, а набирать еще и скорость побольше, нужно использовать этот слик и на нем делать прыжок угу. и, и дальше плазмить. Классный угол. Да. А еще не бо... я скажу, что я заметил, на всякий случай, что обратите внимание на Skybox. То есть он красивенький, да, вот факела хорошие мы с Зимоном отметили. Но ну, а также было замечено, что вода коричневая. Пахнет немного. Еще, наверное, да, пахнет плесенью какой-то <laughs> говниной всякой. Ну, не в прямом смысле, а в смысле mm -hmm. в воде же всякой и хуйни плавают. Ну да, рыба там. Да, рыба вот хуйня вот эта. Может, это от рыб. Может быть, от рыб. А может и от рык. Ясно. <laughs> <с> Беатриксовский <seule> Потому что Карта в целом, конечно, динамичная Но заметьте Skybox нам дает знак, что вода коричневая Здесь И она более чистая там То есть чем дальше вода от карты Беатрикса Тем она чище Класс Все, да, это все, что я хотел сказать Мы потратили на это 2 минуты Ладно, растягиваем трафик, так сказать. Здесь у нас немного текстурки, да? Как-то это... Классные текстурки, чё, В общем-то, здесь тоже нам надо находиться в воздухе на курве. И везде надо пытаться находиться в воздухе. Здесь вовсе не обязательно спускаться вниз при быстром прохождении. Достаточно просто хорошо проплазмить. И здесь нам дают две ракеты отстрелиться ракетой чуть-чуть вверх чтобы сразу залететь на верхний этаж потому что при большой скорости мы тут э, никаким образом наверное не сможем эффективно подняться спускаясь на нижний этаж вы, вы можете примерно представить сколько там у вас скорости будет когда вы даже нижний этаж не задеваете. да ну 33 вот ну, тысячи где-то там 3400 но при быстром прохождении Здесь у нас, по-моему, клип Сюда я прыгать не буду mm, По-моему, нет, или да Или, или, или да, не, нет, нет, ну, нет Нет клипа Блин. В теории здесь можно было бы срезать Но скорости слишком много Скорости слишком много, короче И... Да, у меня же есть ну, вообще. Но клип Точняк, все гораздо проще ну и... не да. <смех> ну в общем то эту срезу мы не юзаем она юзается по моему только в стрейфе в стрейф версии и собственно плазмим плазмим плазмим ну есть два варианта как выпустить ракету в этой области то есть одну выпускаем в эту стену чтобы подняться на верхний этаж точнее чтобы не опускаться Здесь мы. Здесь нам лучше не плазмить вообще по этой курве, потому что очень много скорости и лучше сосредоточиться на том, чтобы кнопка вперед себя плавно направить. То есть чуть-чуть опять же заблаговременно перед поворотом поворачиваем. Но в демках, я думаю, увидим такой маневр. Не и не пок... увидим. Не, в моей увидим. Ну мы морзнем, ничего не увидим, не знаю. А, ну может быть. Ну, в общем. Это нужно придрачивать, это фиг, фиг знает как прямо объяснить. Это нужно прочувствовать, с какой, с какой скоростью вам нужно поворачивать. Класс. Что? А чему она? Ну это просто, просто курва. Почему так? Опа. А зачем так? Не знаю. Ну, короче, не суть. В общем, мы тут э, вторую ракету мы можем выпустить непосредственно перед курвой, чтобы сделать здесь прыжок, например, перед ней. Мы здесь делаем прыжок, делаем прыжок второй здесь. И здесь также, собственно, с трейфом огибаем. И вот эту уже стену можно доплазмить. Как вы видите, у меня там даже эти есть плазминки в конец демки. И либо второй способ это здесь не стрелять потому что здесь вы теряете очень много скорости на этих двух курвах если еще как-то неудачно повернули то потеряете еще больше и вторую ракету можно непосредственно откуривать вот где-то здесь в этой области либо чуть позже отстреливать и потом там пару фреймов до еще доплазмить если у вас такая возможность есть в общем-то, не особо вариативная карта в конце, разве что с ракетами была небольшая дилемма, потому что я один раз перебил с ракетой, отсюда второй. Второй раз я перебил, здесь ракету где-то выпустил. Потом перебил еще раз, здесь выпустил. И в итоге, я не помню уже финальная демка, где у меня ракета была, но вроде как где-то вот там была. Ну, как-то не знаю. Короче, карта ОК. Беатрикс лол, конечно, ой, Беатрикс лол. Барда клол, Бардок лол, конечно, получше немного в плане динамичности и вариативности. Там очень много всяких специфичных моментов. Но давайте смотреть эм таймки-то уже, да, если Димону э, нечего, э, да, добавить. Подожди, смотри, посмотри направо. Я кофе пью, подожди. Че? Да, да, да. Че не так с этой тени? Откуда это хрень? что это я думаю что солнце в пизде во первых а во вторых я думаю что это что если солнце где-то допустим внизу то но может так лампочки отсвечивать вот эти допустим странно они специфично они отсвечивают но он видишь здесь тоже такая фигня Допустим. Но это лампочки. Я думаю, что это лампочки просто так просвечиваются. Угу. Тебе нравится находиться в брашке, да? Просто посмотрел, что пристал Дима. Давно не видел там ничего. Давно не видел браш. О. А почему пусто? Ой, Не, я же вроде как должен... Почему здесь тень такая? Потому что здесь там должна быть тень, потому что ты между брашами. А ты ожидал, что там будет ярко? Или что ты там ожидал? Не, ты подожди. Дороги? Почему я вот здесь вижу браш, да, находясь в браше? А потому что это браш торчит немного? А я здесь не знаю. могу видеть эту браш. Это, это, это, это, это так. Это, это то, как у нас плака все оптимизирует, да? Возможно. А, а возможно там колк отпад... а какой-нибудь. Мы сейчас обозреваем... Варкап, они подожди, выдержай. Здесь прямая стена, смотри. Это треугольники. Походу, когда, Походу, врез... треугольники. Походу когда врезаешь курву, могут они... случиться треугольники. Нет. Но он не врезал курву, мы же видим вот это. Она, Она выглядит так, но на самом деле это прямоугольник. Это да, то есть два плюс 2 это, блядь, не 4, скажи, да? Это квака тебе так показывает, Егор. Ну ладно. На самом деле, если ты зайдешь в Розиант, это будет выглядеть как прямоугольник. О, ну ты понял, кто это. Ну, вижу, Где? здесь тоже свет какой-то. Это откуда этот свет? -то? О, солнце опять. Он ебошит через всю карту. Так, закончим. Давай демки смотрим или нет, демки. Пошли, бля. демки смотреть. Так. Свуку 3. Да, свуку 3. Керф чайно. Давай по очереди. Да, кто Ну я уже походу. 0 Play. Play. Керф чайна. так вторую ракету на курве использовал хорошо проплазмил видите, он тоже в воздухе находился во время курвы а здесь уже прыгал в самой курве и очень много потерял Здесь опять же в воздухе находился руки джамп не очень хороший минус 200 упсов. Не, не очень хорошо курву проплазмил но в целом чистенько. Правда, в конце можно было бы не подниматься вверх, а просто по прямой наплазмить. Так было бы побыстрее. И, возможно, э он бы там еще 200 где-нибудь срезал. Но, тем не менее, пройдено чистенько. Все хорошо. Кузлех 31.6. Даймон плей Так, Кузлех. Так. Руша. Руша, да. Он стрел такой, резкий. Потерял немного на куле, полагаю. Так, зоны не попал, пиостроитель. Странный Рже, мало что следующий. Проплазмел, проплазмил. Прыгал в курве, потерял их уже нахер. Плазный РЖ, который ничего не дает. Проплазмил прям не очень. Пропустил. Пропустил. Два раза, между прочим. Ну хоть три буст, два раза сделал в конце. Ну, мы, может, проморгали, да, но это было два буста только что. Да, Кузлех, на самом деле, красава. <coughs> так, Дивок, 21,9. Ой, 29,1. лей. Что там, жмякаешь, Дьмо? Ничего не жмякаешь, отстань. Так, тоже второй рокет был на курве. Плазма более четкая. Хороший же каким-то чудом получился на 1900. Правда, потом скоростью потерял на второй курве. Но вот эти курвы, я думаю, что многие люди просто... Даже понятия не имеют, как ее нормально проходить. Здесь немного, видимо, занервничал. рокенджамп не очень хороший получился. Ну и в конце нормально проплазмил и просто дострейфил. Почему бы и нет. Ок. Ок. 29.1 тоже чистенько. Но я думаю, что мы каких-то прямо ошибок ты и не найдем нигде, просто что быстрее, быстрее, быстрее, быстрее mm -hmm. ну вся карта строится в курвах, типа ты просто должен с самого начала набрать максимальную, грубо говоря, скорость ее сохранять и чуть-чуть наращивать, все, вот вся карта про скорость просто и все 26-3, Мразаров, плей так, тоже изруши как много игроков изрушил у нас, да? Да. Удивительно, удивительно. Флазмит четко. RG, конечно, не такой эпический, но тоже сидел. Нормально прошел вроде как. Много скорости схранил. Эээ, РЖ плохой. Терял стол -соу. Углы страшные, как ты не упал вообще? Страшно было смотреть концовку. Да, это было. Это... Опасно. Gmuk.25.9 play Блин, надо мне чуть позже запускать Походу Походу Так, тоже перед курвой использовал Подсебяшка Нормально Чуть-чуть в курве подзастрял, но это нормально Так, вообще, вообще mm -hmm. все неплохо Еще подсебяшка и хорошо проплазмил. И в конце хорошо проплазмил. О -о -о -о. Mm. -м -м -м -м. А ты заметил, как он в начале РГ-буст сделал? А? Да. Вот так вот. Вот так вот. В Рипхе 25.3. Плей. Из Юсы. Я бы хотел побывать в стране Юсы. Да? Писать какой-то методики. А Ой -ой -ой. чё, давай просто по попиздим, он все равно взор наверное, не смотрит. Типа нахуй нахуй его обозревать, он не смотрит обзор. Я вчера такой, тех съел, ладно. Блин, ну он прошел очень круто, на самом деле, но потерял на какое? на предпоследней курве, который поворот перед этажами такой. Он там, по-моему, потерял очень много, и потом еще с углами чуть напоролся. Ну, в ик на самом деле, сложно по этим курвам, наверное, плазмить, потому что аэроконтроля нету, если тебя как-то пихнуло неудачно, то все, рип. Mm -hmm. Ну и к тому же, я думаю, такие большие курвы, они все-таки для больших скоростей, типа 3000 усов или 4000 усов, они для таких скоростей идеальны будут. Ну да, либо лучше вообще курвы не делать, а вырезать цилиндр, и будешь здоров, так сказать. И делать их детей, чтобы их не застревать. Да. Ацит. Красноярск. Красноярск. 23.5. Плей. Так. Так. Две ракеты сразу использовал. Срезал. <связь> Неплохо. Плазмит хорошо. Сразу ракеты все используют. 2000 упсов. Ой, потерял на второй курве, там очень много На этой курве хорошо сохранил, ну скорость очень много Чудом как-то просто джампнул А чё у него джамп спамится, слы? ты видел в конце? Спамит и спамит, чё ему? Ну так удобно Или, cheat, я, или я чит, или чит, Ордеон Я, я валитировал, я заметил, спамит и спамит, чё ты Он не, не один, кто спамит, на самом деле Нахуя спамить, нахуя спамить это, прыжок там? Я не знаю, может... вообще, на самом деле, если говорить на частоту, то э, нажимать прыжок при плазмировании нельзя, потому что у вас тяга к стене уменьшается, понимаете? Ну да, но я вот сейчас подумал, может просто на курвах и нужно зажатым прыжком, чтобы меньше к стене прижиматься, чтобы не, не, не застрять, типа, ну выкутри, по крайней мере. Возможно. Возможно, Ацит просто гений. А мы, тут таки, а мы такие тут. А! Жмет время клипа. А. Красноярский гений. Да, ну ладно. А, Аснанзи. Аснанзай. 23-4. Плей. Блин, я опять сразу нажал. Ну тоже. Две ракеты сразу. нести полкуру, как. Хорошо по по курви, за тысячу упсов. Вот на второй курве не потерял, О, да? Бля, что со второй курвой? Как вы это делаете? Плазмет как вес тут просто все. Вы посмотрите на эти ракеты. Параплазми в конце вообще не очень, вообще не набирал скорости. А три под стены и даже обратно не думал прилипать. Вот да. так его. Ну бывает, это в 3 бывает. Бриасен 23, ой, 22.6 на, на секунду чуть-чуть меньше обогнал Ашанзи. Плей из Эстонии. Да, странная какая-то город. Две ракеты сразу использовал но они очень слабенькие. зато следующие две не очень слабенькие. Тоже обе курвы в воздухе прошел. За счет этого очень много скорости сохранил. И вторая курва в воздухе была. Ну Но нормально. Вот тут тупо, тупо чистенько-то так прошел. Да, все курвы хорошо прошел. Но все равно нужно стараться лучше. Прокипоп на 2 секунды быстрее сделал. 2 секунды, вы представляете? Это насколько быстрее? На 2 секунды, прикинь. 2-4. Хейз из руш Плэй. Тут-то уже нет, а где-то что-то В слове ру Руся тоже нету. Ну ладно. Это к Дональду, давай, вопрос. Буду спрашивать его. Давай. О -о -о. Какие ракеты, смотри, пожалуйста. Какая плазма, Димум? Какая плазма? Красивая. Ой, это ракета. Посмотрите на этот спейсинг очень всё, классно прошел, да, вообще у быстро сыграл хорошо У? Да, плеернейм У, если что А, ну ок Так, Пакистан а Он же Аллах <laughs> 21 1 на 1 секунду и 3 перебил плей Пакистан из 14.88, да? Да Это Иван у нас, есть, кто не знает Иван классный, Кутришник плазма бог на да, 23 2 23, и 2300 2300 очень много скорости Ой -ой -ой, какая агрессивная плазма правда в конце чуть-чуть по-моему он слетел так сказать с колеи. Ну, да. а в целом очень быстро но уже вот секунда казалось бы чуть чуть больше скорости уже секунда все зависит от старта, от того, кстати говоря, вся весь тайм, по крайней мере в ЦПМ, зависит, да и в ЭКУ-3, наверное, тоже зависит от того, сколько скорости ты сохранишь после второй курвы, которая вот там, ну, вот этот полукруг есть на 180. Вот сколько ты там скорости сохранишь, сколько у тебя будет после второй курвы, от, от, от этого и тайм зависит весь, потому что дальше там ничего сложного, ну, типа, дальше там ты особо не, это... Дальше, да так, кстати, ты, ты наращиваешь стабильно, короче. А на старте ты можешь э, нарастить, попробовать больше за счет ракет. А там у тебя тупо плазма, там ты ничего не сделаешь. Короче, бригант 24 Бриганда перевил парки-поп. Mm -hmm. Это надо отметить карандашом. Play Да. Uh -huh. Спиной uh -huh. прошел немного. Uh -huh. Странные достаточно углы, которые мало не давали. Очень странные углы, очень странные решения. Принимает бриган. Но я понимаю, для чего он это делал. Много скорости. Ракета под себяшка была больше на высоту, чем на скорость. Но это. Глядя на то, как он был близко к стене, который мог ну, нибудь я думаю, это вполне оправдано. Ну да. Ну, в конце проплазмил довольно неплохо. Ну и в конце, да, отклеился чуть-чуть. Я думал, да. что пару фреймов он потерял. Пару фреймов. Может да. это было 200? А может это было и 40, Димон. Mm -hmm. Так, проки-поп. Проки-поп. 22. Плей. Первое место. Поздравляем тебя, проки-поп. Uh -huh. Ну скорости здесь побольше и везде скорости чуть-чуть больше и в конце тоже чуть отклеился что ж, вообще концовку никто нормально не сделал, да? Походу. Ну в Кутри тяжело все равно. Хотя Согласен. можно было бы, конечно. Ну, в чё тяжело? Это Кутри лекцию, может, тяжело. А Бригант, Иван, и вот, вот наш топ 3, да и Хейс тоже класс, классный плазмер. Могли бы и постараться чуть лучше. Ну, в общем, поздравляем вас, ребята, с топ 3 всех. И перейдем к CPM а, 39,7 быстрокс 8 Руш, руша санкт пруша play руша санкт пруша да так давай давай давай я давай ты я не знаю ну тут 14 минут сервер-тайма, 13 минут из которых он, наверное, стоял на старте сегодня. Но он определенно знает карту. Ну, да, он, наверное, изучил ее. Да, спойсник, пожалуйста, посчитал. Так, присел, дернулся, как будто реплейборд, спокойно Буст с плазмоклим, бэк, я заметил? Немножко, да. Плюс 7 секунд от моего рекорда. Ну, Димон, надо стараться лучше <смех> вообще-то. <смех> ну, не знаю, я так понимаю, что реально Челик просто чуть-чуть поиграл и отправил. Возможно, не понравилась просто карта. Можно и и, и все, да, понять можно. Мне тоже она не очень понравилась. Но я решил стараться лучше RX-8 и тебе советую. 35 кузлях плей. так по внутренней Ой. стороне начинаю да. так здесь просто завернул решил курвы не трогать от греха подальше так сказать тоже просто завернул но плазмит мало плазмит очень мало по стене здесь что всю скорость потерял и здесь вообще-то надо было бы нажать уже kill но скорее всего он слишком хорошо прошел всю первую часть как никогда не проходил до этого поэтому решил так уже пройти и отмучиться ну бывает бывает вейт uh, табо 24 24 6 play на так. 6 секунд между прочим 6 секунд. старт старт 1335 не использует ракету. Сохраняет две ракеты. Смотри, срезает скорость, чтобы повернуть. Использует здесь ракеты места плазмы. Так, нормально. Ну Но, вообще-то да, неплохо. Nope, это, это, между прочим, высоко высокоинтеллектуальные ролты со сохранением ракеты я так думаю, что ты это такое, даже и подумать об этом не мог. Ну подозреваешь, что да, Димон? Только подозреваешь, да, получается? Подозреваю. Так. Про черешь, Димон. О, Димон, смотри, тут Димон 24.3. Белоружь минш. Что это? Плей. Так, Беларуш Минш. Так, Дмитрий из Беларуси С плазмоджопом начал. Чё? <связывается> Чё? Может Шагу это плохо, но... Голем переехал? Он тоже Дмитрий вроде. Минск. <связывается> так, нормально все, прям нормальненько. Ой, в конце, конечно, не проплазмил, но очень ну, нормально прошел, очень ну, даже ну, ничего. Ну смотри, как прошел, смотри, типа, проплазмил, проплазмил, и посмотрел, типа, летит, долетает, да, летит вообще. Он контролирует все просто. Да, он контролирует Дмитрий, Дмитрий, свой рам. Дмитрий всегда все контролирует. Дмитрий контролирующий, это новый царь. 23.9, Vulcanweight Play. Руша Хири без г.б. это сразу тебе минус волк вот. так вот. чё? да видела у него что-то дернулось? да, всех у них что-то дёрнули. ой скорость потерял. скорость потерял на курсе. по-моему даже с там было. вот это углы просто так, я, я, даже, я, я даже не уверен, стоит ли говорить, что потерял скорость на курве Типа, он наверное, сам знает, что он потерял И от этого бесится, что он не знает, как не потерять эту скорость Типа, блядь, типа, знаешь, смотрят, какой-нибудь кутрилекс Блядь, да я знаю, нахуй, как я потерял скорость Заебали Ну, типа Скорее всего, если бы я играл, то сколько, блять. 6 месяцев я бы даже не заметил, что я скорость потерял на курве. Потому что курва это такое место, где у тебя глаза отключаются просто. <смех> да. <такие. смех> да. Ну, не Но знаю. У меня до сих пор так О, Кстати, <смех> всем советую поставить скорость под центр прицела. Вот, прицел. <смех> если вдруг у вас <смех> не, не так. <смех> да, если вдруг у вас не так. Потому что в этом случае вы можете следить. Всегда за скоростью. Если вы где-то ее потеряли, то вы это точно заметите. Так что имейте в виду, у кого еще не так, можете спросить в комментариях. А как сделать скорость под прицел? Будет напиши пляс. Тогда я напишу вам, что надо прописать. Всё. Возможно. Возможно. А возможно пропишут Димон. Возможно, я подумаю. Может И... быть, я напишу. Может быть, нет. Да, а может и я не напишу, так что вы пишите комментарии, а там разберемся 23.2, Сергикус, Country Херри, плей Сергикус, суки гер Так, одну ракету сейвил Так, неплохо на самом деле Так, поэтому мог быть буст Но нет Так мог быть буст Тут везде мог бы быть бул Ну, мне нравится это обратно. Ой, Ой, ты что это? Ну в конце не отклеился, по крайней мере. Нормально, нормально. Но все это все это время он бежал, прицел, в серой зоне. И в итоге он не мог к ней обратно приклеиться в любом случае. Но эта ракета, это, конечно, это сделало мне погоду. Да, нормально, красиво так 21 violence из узбекиштана вы узбекиштан сейчас тебя подадут в суд узбеки демон <laughs> так пошутил пиздец ой ой, -ой смотри -ка, <clicked rip> как смотри даже на карту не нужно смотреть чтобы я пройти Йоба, наверное. согласен на карту лучше вообще не смотреть Димон. Ты видел, даже вода старается не смотреть. <смех> у воды есть глаза? У воды И есть все он... Димон. А вот теперь у меня есть талософобия. Талософобия? Боязнь глубины? Да, это талософобия. По-моему, так. Ну ладно, пишите, не пиш, пишите в комментариях, если это так. Так сказать. Нагоняйте да. трафика. А если это не так, не пишите да да пишите конечно же на любые комментарии нам очень приятны. ну короче по поводу вайланса я уже честно говоря не помню что там но я помню основные моменты что в конце не очень хорошо поворот этот прошел на 180 то там вообще в принципе любой поворот это просто пиздец, короче это ты про демку или про карту? Подожди. про карту, про карту. А, да. В демке-то все очень даже неплохо. И технично старт выполнен, кстати говоря. Да. 23-0. Э -э Пумбич, Руш, Лей. Ну, мы знаем, мы помним, что это Римич. римыч если что, не ругайся. Мы так немножко шутим. Так, он же с бустом уже. Ох. Ох. Ох. Кто комментирует? Ой. Ты, ты, ты. Смотри, вот это тот, тот самый момент, где Тасмич помешал, он хотел с ракеты отстрелиться плазмой. Да. Бум, стреляет. Ой, как от стены отстрелился, чтобы больше всего не нравится это. Да? Углы тоже, ну, ну что, может они не знают, что присел нужно держать в, ц... в зеленом. Я мужчины? понял, Тимон. Они, они думают, что когда ты стреляешь с плазмы, это как из танка, блять, в GTA тебя типа отталкивает. И они просто стреляют как бы от себя, типа, чтобы их толкало назад, ну, ты понял? Да, типа, сам выстрел порождает как а они Да, да, да, я по... это... Ребята, это не так работает, это все, что я могу сказать. 22,5. Какой-то у нас обзор такой получается, что мы над всеми угораем, блядь. Просто я немного болею. Мы ну, я, я, я думаю, ребята, не против. А если против, пишите в комментариях. Мы, я больше то не буду звать Димон. И я не буду хотеть угорать, просто буду обозревать демки и все. Зовите Дональда. Дональд сказал, что он будет участвовать в обзорах на картах, на которых он топ-1. Мне даже как-то немного жаль, что сейчас на обзоре не Дональд, Почему? я вместо него... Потому что я хотел бы посмотреть на обзор с Доноль. Ну, то, что мне не нравится записывать. А не я нравится понял, записывать, понял. Я бы хотел бы подойти на обзор с Я бы тоже хотел посмотреть на обзор с Доноль. Может, <свят> может, вы запишите вдвоем без меня? <свят> <свят> <свят> <свят> я залью на канал. Это будет очень странно. А, в общем, ладно. Ну, Дональд здесь не занял первое место, поэтому он <свят> и, и не, не пошел на обзор. Хотя я ему не особо прям предлагал. Но я его спрашивал, типа, что хочешь еще записать? Если, говорит, где-нибудь займу первое, там запишу. Я думаю, ну, блядь, ишь какой. Ты же доллар смотришь, да, сейчас? Ты что делаешь? Да. 22,5. Начас, начал гоу, плей. Начал пошли. Да. Так, муссы. Так, идешь, начал так ракету сейвит гб нет не гб тупо вверх тупо вверх это это не это минус на самом деле очень много скорости потерял на то что плазмил просто вверх пиздец! там в конце он сделал буст с буст? Санбуст разве сделал? Ты, ты вылепили, смотри эту концовку. Ну давайте еще Физдец. раз по посмотрим, давайте. Ох. В конце после первой курвы? Да, это прям вообще. Ну, Он проползлил там... по паду. И в конце пада Ебаю. Это призарина вот оригинальный, я думаю, что это рандомная хуйня, Димон. Это не приз оригинальности. Безобит, безобит начался. Ты посмотри. Давай, я включил там с Ну да, буст немножко. Но я не думаю, что он это сделал специально, Димон да по-любому специально ты видишь да по-любому нет тогда бы он меня перебил если бы он такие бусты специально делал димон крафт сил 22 и 4 плей. Изруши. да а кто базарит ты базаришь давай я побазарю давай побазарю ой я не сгф сделал это не это самое премовое проскальзывания. Прослего! Этот... Ой, ты сли... продолжал. Это оригинально. Вот это оригинально. Ну, аккуратно, аккуратно. Угу. Ну, про... Не про плазму в конце, конечно. Ну, такое. Но все еще аккуратно прошел, и я считаю, что мог. Все еще лучше без буста, чем с бустом у начаться. Угу. А, 22.3, космобайкер. Дни про Украине. Ой. Да. А что там же мягкоишь все? Я ничего не знаю. Я все слышу димон. Я знаю, я знаю, кто там где. Ну а мне почему никто на не будет? Это мог быть под себяшка с плазмой, но. Я кстати думал, что это же скрипт. Да? Я даже посмотрел второй раз. Оказалось, что нет. Оказалось, что просто рука дернулась. хули что произошло. Но... А ты классно проговорился. Да, ну я что-то как-то задумался. Ну, неплохо, неплохо. Что я могу сказать? Кипиш. Кто говорит? Кипиш говорит. Кипиш. Кипиш, давай поговорим. Давай, плей! 21.00 из Чулябинска. Ты говори, тогда. Давай мы поговорим, Давай мы поговорим. А, а мы поговорим. ну да, он же динозавра, не свинил, блядь. Давай. Ай, на второй курве потерял. Так, мы подожди, мы о что говорим? Про то, что вот. не надо делать карту с курвами. Да? Mm -hmm. Вот я это орехи называл, пиздец, соленые. Да? С классом заходит классная, на самом деле. Чика, спаса много, чего классно заходит. Ну да, даже даже пиво, да. 26 гб. play Пулей. На 400 перебил кипиша Не, кипиш нормально, нормально. Нормально. Ну, дамки более-менее типа одинаковые. У них вот здесь хорошая ракета, кстати. И Кубу хорошо прошел первую. И вторую кулу хорошо прошел, и ракета хорошая, и еще хорошая ракета. И в конце даже не отклеился, Димон, смотри mm -hmm. Красавчик. Да, да, красавчик, ну либо повезло. -то Топ-7, понимаете, и только сейчас люди понимают, как плазмить. Да, я думаю, что другие тоже понимают, но им не очень повезло. Я ну, тоже скорость... понимаю, но на этой карте тебя это не пищи. спасает, понимаешь? Скорость 3000 тебя заставляет вплодзвинуть, понятное дело ты будешь отклеиваться Ну, ну Мы да. все понимаем Да Ладно, хухала 21 play 4, 8, 8, 8, 4 айдишник, вот это классно Вот это, вот это хорошо Вот буст был Да Ну я, я вижу 2500 Нормально уже. Приземлился перед курвой и зерно потерял. потерял Заскинил куру в итоге не, не, не так это делается Ой, ракету использовал, смотри Да Это это было колесо на кнопке атак, понимаешь? В конце, с перчаткой Да, так можно Да Ну ладно, тогда не будем показывать. По пока всей видимости банить. можно Походу раз валидная, Димон 18.8 намного перебил прям Ух. перебил перебил торжей плей а торжей же из беларуси ой да с беларуси же был что он в россии делает или мне не кажется знаю. у него вроде флаг беларуси <связывая> был позвони ему не знаю спасибо <связывая> <связывая> <Буз>! <связывая> кстати мы это кстати говоря не, не, не говорили об этом что можно сделать там бус что у нас как бы карта с плазмой, а в итоге буста в топовом рауте нет так там некуда буста пихнуть димон ну вот странная хрень какая-то, да? да, это вот, а? ну, надо мапе спросить на самом деле, почему даже бустов с плазмой негде сделать девиз же есть, вижу плазму, делаю буст, а тут нет Не, есть дел... и вижу уроки, делаю буст с плазмой, меня. ну да, но... но а как так... же мжк, Егор, ты <с>... что? димон, понимаешь? Мы обозреваем карту beatrix always uh -huh. если Я бы знаю. это было цельное предложение типа beatrix always что-то да <сíки> <сíки> так. Uh -huh. то можно было бы продолжить что beatrix always CPM де сверху, де де делает skybox где, где, где, где вода под картой коричневая а дальше от карты свежая чистенькая не на самом деле если говорить про мапперов типа из таких вот борющихся между собой так сказать модернистов это Беатрикс и эдик и у эдика Иногда получается чуть-чуть лучше Он какие-то моменты прорабатывает прямо А Беатриксу, как будто бы просто не хватает Может усидчивости или еще что-то Ну, типа, как будто чуть-чуть не Типа, знаешь, что-то не хватает Как-то чуть-чуть не продумано тут, чуть-чуть не продумано там Это говорит, и об этом говорят и всякие кривые триггеры И клипы, которые постоянно на его карте находятся Ну, здесь такого нету, он все заклипал Но, тем не менее, на других картах это бросается в глаза что можно хуяк по потолку попрыгать всю карту срезать там где-то можно триггер облететь где-то что-то еще нужно такие моменты прорабатывать или найти себе какого-то тестера который тебе будет говорить что вот так вот неправильно сделай по-другому как-нибудь и ты должен к нему прислушаться и переделать а не сказать ему да да конечно и выпустить карту <сye> <сye> <с interior> ну ладно короче топ-4 ну, то самое, слышь ты. Mm -hmm. Хотя я, он постоянно же Беатрикс, заходит на север на сервера говорит, я ночью не спал, сейчас 8 вечера, типа. Может, еще карту сделать, типа. Поэтому я думаю, я думаю, ему не хватает сна нормально, и тогда будет все нормально. Если он, вот, блядь, поспит нормально, я больше двух часов, может, он сделает карту нормально. нормально будет, Может бы. быть, тогда в этом случае Беатрикс спи Спит. Не делай карты, спи, mm -hmm. ну, либо я не знаю, ты всегда можешь какие-нибудь э -э -э, ты можешь обратиться ко мне всегда. Я тебя не хуй сошу, ничего. Я просто высказываю свое мнение субъективное про твои карты. Кому-то явно твои карты нравятся. Мне нравится но не все. Ты можешь мне прислать скриншот или там что-то, какой-нибудь видосик записать, типа Вуди, посмотри или там конечно мапу тестить у меня времени не особо есть я этим заниматься не буду но какие-то моменты мы можем с тобой проговорить или ты можешь спросить а как лучше вот это сделать а как лучше вот это сделать не стесняйся всегда пиши мне можешь димона написать если он не против mm -hmm. этих mm -hmm. мне mm -hmm. всегда вообще демки скидывает типа зацени темку я иногда смотрю иногда говорю что я нет не буду смотреть я когда но в большинстве случаев я говорю, что мне некогда, но я иногда смотрю демки, ничего страшного. Короче, Беатрикс, ты не стесняйся, мы с тобой можем наладить диалог. В смысле, мы как комьюнити, так сказать. Семейное. Ну, кстати, если посмотреть так, то у Беатриксы хера карда, он делает их очень немного. Да. Соответственно, я делаю вывод, что если у него карт так да хуя, то тебе будет казаться, что ошибок он делает больше, потому что у него карт в принципе больше. Поэтому, может быть, мы слишком сильно нагоняем на Беатрикса, что у него так много ошибок. А на самом деле ошибок у него так же, как, так же много, как у обычных маперов только в процентном отношении так же. Ты понял, да? Мне кажется, просто надо чуть повнимательнее делать и все. Просто Вообще он без возьму, ошибок. Он... Да. Не, не то, что без ошибок Понятно, что ошибки могут быть и будут Просто нужно Типа Как-то Как я только что хотел сказать, блядь, и забыл Нужно, типа Не просто Положить, типа, клип какой-то И забить на него хуй Надо проверить самому а, а можно ли его как-то облететь а где-то с другой стороны а может я что-то не заклипил но это все в конце карты обычно делается насколько я могу понимать то есть сначала же ты геометрию строишь всю там может дизайнишь еще что-то а в конце всякие клипы триггеры делаешь ну триггеры может быть попутно делаешь но клипы разные там в потолке в полу и так далее в стенах это все вроде как в последний момент делается и возможно просто Беатрикс может забывает может не хватает внимательности и так далее как бы я же не говорю что он нарочно делает эти все там ошибки что у него можно пол срезать через потолок и вот помнишь допустим стрейф карта была не помню как назвать 32 что ли где такие пол полукругами такие кар карта где еще в конце среза бешеная была стрейф такая серенькая Возможно, я нет Но ну, на ней много дрочили Там еще Биатрикс тоже тайм хороший поставил Типа нормальная yeah. карта Можешь делать нормальные, динамичные На скорость карты стрейфовые пушки Я думаю, тоже можешь Ты можешь просто взять вот эту же карту Стрейфовую, поднять стены Дать 10 ракет и все, пиздатая карта будет Заебали делать стрейф На самом деле Короче, 17.4 В рифе Юса Плей а подожди, Рее? мы про Ки-попа посмотрели. Не-не-не-не. Подожди, подожди. Ну это у нас была затравочка перед топ-4. Да, топ-4. А это что же? А там две демки по 17 секунд. Узнаем после пиздежа. Да. Ладно, это была рекламная пауза, короче. 17.7. Про ки-поп. Плей. Маскарова. Кто говорит? Ты. Кто говорит? Слон. Это из сказки, ему я понимаю вас из стишка я возможно бы узнал бы нормально про прополз... вообще ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой поп, про поп рот мне ноги надо придумывать рифму на про поп чтобы так круто звучало знаешь? но не сейчас ну бля, я уже придумываю, Димон. Ну это понимаю, вот мы сейчас будем. Дальше переток 4 попиздим, сейчас переток 3 будем рифму придумывать. Ну давай, да. 17-4, усы, плей. Усы, плей, давай. Усы, плей. Играющие усы, Димон. Надо вместо кнопки плей нарисовать усы просто. Да, если б я в Бегасе делал обзоры. Я бы так и сделал. Да. Ну, ну, это быстро, Ритх... нормально, нормально. Ой, ну, в конце отклеился это... Да, ну... но у него вся остальная часть чуть побыстрее, чем про ки попу, поэтому такой плюс есть. Ну, ну. Мы, в общем-то порешали же, что Ритх не смотрит обзор, поэтому. Но ну, да, но тем не менее нужно, я думаю, про ки попу хотя бы объяснить. Ну типа вдруг он смотрит, бля, почему у него быстрее, то же самое все делаю. А вот то же самое, но и медленнее про ки поп. Надо хотя бы брать ипоху уместить 16,8, Хейс Лэй, второе место, поздравляю тебя, Хейс Я бы похлопал, но рука занята держать Ясно, Димон. Как Хейс, так сразу рука занята Так я и тогда не плохо Так все, Ты Теперь сплазмит, блядь Ой, -ой, -ой. Ой, -ой, Ой, в конце не очень, не не Н очень, материал. мне кажется. Угу. Из-за того, что он плазмил, в итоге он скинул курву очень много. Да, на ну, так такой скорости, но ну, я пришел, по крайней мере, к выводу, что на такой скорости лучше не плазмить в, по курве, потому что можно либо застрять, либо потерять слишком много. Поэтому я просто огибал ее без плазмы и все. Так, давай ты демонта говори. О, я буду говорить. Да, давай, давай, ПВЛ. ПВЛ. Все. Пошли говорить. Ну-ка, давай. 1, 2, 2, 7. Да. Уровень плохой. 3000. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Красава пишет про Кипов. Я Антон, еще. Говорит, Найс! Найс. <laughs> <Nice. laughs> там еще был прикол в том, что я, послед... я на последних курвах очень много скорости потерял. Да, заскинул, по-моему, последний пункт. Да, да, да, да. И у меня там было перед чеком последним, плюс 136, у меня было плюс 244 или что-то такое. Ну, короче, плюс 200 у меня было, я пришел в плюс 100 мне было очень обидно, но у меня не было больше сил играть эту fact? карту <laughs> типа плюс 100 потерял ну ладно, давайте пойдем в браузер пойдем. такие вот демочки у нас рейтинга пока нету Нос пока что не проставил но тем не менее, 13 демек вк 3 19 CPM VQ3 у нас призеры и 1488 Brigand и проки а в ЦПМ, в Рит, Хейз и в вуди Кстати, вот говоря, кто Кстати был, Да. Кстати, я тут зашел на днях в рейтинг посмотреть. А на каком я месте? Я я на сорок третьем месте. неплохо. Чемпион да. Но я просто не играю. Ну, мне уже наверное. А сколько сезон длится? Много. Он недавно начался. У меня есть шанс, да, все шанс. Вот. Ну, я не знаю, просто времени особо нету, да иногда просто лень играть. Э, варкап с картой, которую мне не хочется. Следующая карта у нас сегодня кончается. А обзор где-то вечером, наверное, будет 15 э, Сегодня же кончается барда Клоу. <гас> Да, поэтому я его играть больше не буду Потому что мне уже некогда Я очень... Я поиграл денек, типа Ну, короче, можно где-то 13.5 Мой, так сказать, предикшн Что там я видел Литиум сделал 13.7 Я думаю, что можно где-то 13.5 Если все очень грамотно и четко сделать Но я не очень люблю full прям Плазмораны, поэтому я не, не особо Прям поиграл ее Ты играл ее, Димон? Я играл ее Очень давно, по-моему я вообще не получу ну не играй ну, так... ты, ты, ты такой себе не карта классная бы побольше бы карт бардока на самом деле на варкапах кстати следующий стрей будет да? сейчас бы бардока на vs 3df.org не реально у него классный карта. карты следующий же стрейф будет потому что были две пушки ну ладно мы разберемся все ребят всем удачи всем спасибо по поводу кстати монетизации спонсоров еще раз спасибо тем кто стал спонсором но youtube отключил мне пока что монетизацию нужно подтвердить там я писал сообщение в ютубе но может кто-то не видел нужно там подтвердить какой-то пин-код я жду когда мне его вышлют и спонсирование и всякие там штуки все это продолжится так что пока пока вот так вот я думаю что ближайшие неделю-две наверное все возобновится и стримы я не знаю когда будут пока что много работы некогда совсем сил не остается а когда They... силы есть я стараюсь просто отдыхать от работы играю рисков рейн They... mm -hmm, They... They... They... немножко Ну ладно все, ребят, час уже варкап идет. Mm, час идет варкап? <сёк> да, уже, да, запись час идет. А запись-то идет? Запись-то идет, Димон. <сёк> что, что-то хочешь сказать нашим нашим дорогим слушателям? <сёк> Я уже все сказал. Да, не сказал только одну вещь. До связи. До связи.